Всем привет! Вы на канале Как заработать в интернете. В этом видео я вам хочу показать экран, где он называется и сделать здесь выплату. У меня здесь уже насобиралась определенная сумма монет, которую я хочу вывести. Это порядка 5 тронов. Ну, перед началом данного видео всем рекомендую подписаться на мой новостной телеграм-канал. Здесь я буду публиковать вот такие вот новости. Флаг Network. Через пару дней пройдет аэродроп здесь. за аэродроп здесь можно получить 290 долларов. Также для тех, кто из Украины, каждый, каждый день вы будете заходить на данный сайт и получать по 2 доллара. Я написал службу поддержки, что здесь не работает номер телефона. Мне ответили, что они над этим работают. Как только все исправят, они все опубликуют, опубликуют в своем новостном телеграм чате не переживайте данная акция она продлится еще очень долго и для тех кто из Украины они смогут бесплатно получить 30 долларов для этого вам нужно вот перейти по ссылке зарегистрироваться скачать себе кошелек MetaMask, выполнить вот эти вот все условия которые здесь есть и ждать информацию как только появится информация вот вы заходите в саппорт Ukraine и здесь заполняете все же там вас просят и получаете по 2 доллара ежедневно все это будет на моем youtube канале и в Telegram канале итак переходим к самому крану здесь у нас заработок естественно есть сам кран есть достижения контрольный опрос, автокран, претензия крана, просматривание веб-сылок, оконная реклама и шорт И давайте сейчас посмотрим вот претензия крана. Заходим на сам кран, все как обычно. Мы здесь можем зарабатывать 250 тысяч монет. Все, что нам нужно сделать, это разгадать капчу. Вот выбираем допустим я не робот разгадываем fox dog и monkey fox dog и monkey и нажимаем собрать свою награду и вот так вот все происходит каждую минуту что можем заходить и зарабатывать также здесь есть просматривание веб-сайтов за каждый сайт нам дается 185 тысяч монет за 5 секунд. Нажимаем идти. Ждем здесь вот 5 секунд, разгадываем также капчу. Выбираем здесь вот лестницу. И нажимаем подтвердить и проверить. Все, мы получаем свои монеточки. И после того, как вы здесь насобирали определенную сумму монет, заходим, например, вот запрос на вывод средств. И здесь мы можем вывести от Tron, Bitcoin, Coinbase, Shibu на Coinbase, ну, Coinbase я не пользуюсь, Litecoin, USDT и Dogecoin. И на данный момент вот мой кошелек, я его взял с криптокошелька FaucetPay по нынешнему курсу. Вот эти вот монетки, которые у меня есть, они почти насчитывают 7 тронов. И нажимаю снять со счета. И чтобы вывести свои монеты, нам вот здесь пишут: введите адрес электронной почты, своей учетной записи для вывода средств FaucetPay либо же Coinbase. Я буду выводить на Pay, троны я выписал свой адрес электронной почты. Нажимаю снять со счета. Итак, good job. Все монеты снялись. Отправлены на вас счет. Перехожу на Pay. Вот на балансе у меня 3 доллара 67 центов. 30 тронов. Обновляем страничку. 37 тронов. Баланс увеличился. Киди. Кран. Вот 6 тронов. Данный кран платит, кому он интересен, ссылку я оставлю в описании. Переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте. На этом у меня все, всем желаю здоровья, всем хороших заработков в интернете и всем пока.